Привет. Сегодня я расскажу об особенной категории случаев ухода мужчин из отношений. Это ситуации, когда женщина в отношениях пытается занять или занимает доминирующее положение. Перегибает палку, мужчина не выдерживает и уходит. Видео на эту тему я решил записать еще и потому, что в комментариях вижу недовольных мужчин, которые явно стали жертвами подобных ситуаций, но не ушли сами а терпели так долго, что женщине стало противно находиться в этих отношениях и ушла сама. Посмотрев видео, вы узнаете, что нужно делать женщине, если она оказалась из таких, одумалась и захотела вернуть мужа, и чего ожидать мужчинам от них. А если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Процент обращений женщин ко мне за помощью в таких случаях намного меньше. Но здесь стандартная тактика в виде игнора или дистанцирования абсолютно бесполезна и контрпродуктивна. Но сначала о том, с чего все началось. Обычное начало отношений. Мужчина строит из себя мужчину, ответственного, добытчика, решающего проблему и женщина, якобы мягкая, податливая, заботливая, уважающего своего партнера. Со временем, по разным причинам, похожая модель отношений в родительской семье, различные страхи или психологические проблемы, откровенная жадность и снобис, женщина начинает пытаться перехватывать лидирующую позицию в отношениях. Выглядит это так, что ей становится всегда мало. Что бы мужчина ни делал, сколько бы ни зарабатывал, каким бы заботливым, внимательным, способным ни был, ей хочется больше и больше. Она становится вечно чем-то недовольна. При этом желает, чтобы мужчина как можно больше вкладывался в нее, практически ничего не давая взамен. Она лепит его под себя указывая на его недостатки и требуя, чтобы он их в себе искоренил. И это недостатки не уровня алкоголизма или измен, а уровня «ты не так со мной общаешься», «ты мало покупаешь мне подарков», «ты мало зарабатываешь» и тому подобное. Классический пример такой модели поведения женщины – это сказка о рыбаке и рыбке. Позволю себе ее пересказать следующим образом. Жили себе, жили долгое время, 33 года, мужчина и женщина. Каждый занимался своим делом. Старуха пряла пряжу, старик ловил рыбу. Жили они по средствам, в ветхой землянке. Попалась как-то рыбаку золотая рыбка, которая предложила ему выкуп за то, что он сохранит ей жизнь. А он, по своей доброте душевной, отпустил ее просто так. Бабка же, по своей алчной натуре грязи о 12-м айфоне 4-й бэхи была очень недовольна бескорыстностью своего старика и потребовала от него усилий для того, чтобы ее мечты сбывались. Но как бы ни старался старик, все больше и больше принося бабке даров, посвящая ей свою жизнь, перешагивая через себя и свое бескорыстие, ей всегда было мало. И чем больше он приносил, тем больше она была недовольна. В результате, став царицей, бабка посчитала, что теперь достойна лучшего, чем этот жалкий старикашка заявила ему, что она крутая и что он недостоин ее, и выгнала его со двора. Поныкалась, поныкалась, не нашла никого, кто бы смог ее вознести еще выше, и снова вызвала к себе старика, чтобы тот сделал ее владычистой морской. Финал известен, она снова сидит на пороге перед своим разбитым корытом. Один из показательных критериев подобных отношений – это уход мужчины в никуда, когда он не уходит к любовнице или другой женщине, а просто уходит из отношений. Происходит это потому, что мужчина все еще любит женщину в этих отношениях и не смотрит по сторонам, находясь в них. А потому нет ему дела до других женщин, но и оставаться в этих отношениях у него уже нет сил, так как превышен его болевой порог. В таких отношениях женщина, как правило, требуя что-то для себя, шантажирует мужчину разводом, манипулирует своим отношением к нему, сексом, выжимает из него все ресурсы, которые имеются до последней капли, не обращая внимания на самого мужчину. И хоть я и не сторонник психологических ярлыков, но в современной психологии такую женщину назвали бы абьюзером. И как правило, это нарциссические личности, которые относятся к мужчине как к ресурсу и не способны на эмпатию и чувство любви. Поразительно, что в таких отношениях женщина может обвинять мужчину, что не чувствует его любовь, же в качестве манипуляции заставляя его биться в попытках чтобы ей это доказать хотя на самом деле она сама не способна любить еще поразительно что нередко когда мужчина начинает сопротивляться она называет его абьюзером и манипулятором вообще практика показывает что тот партнер кто первым приносит в отношения такие понятия как абьюз нарцисс, психопат, тот таковым и является. Настоящие жертвы абьюза внутри отношений этого понять не способны. Более того, когда предлагаешь такому партнеру или партнерше посмотреть на отношения с этой стороны, это вызывает отрицание и гнев. Вот смотрите, мужчина сильнее женщины физически, женщина психологически. И они могут либо дополнять друг друга, становясь в паре более функциональными, либо разрушать. Мужчина с помощью своей физической силы и выносливости может построить дом, защитить семью, отремонтировать машину, в конце концов заработать денег, а может использовать эту силу, чтобы бить женщину, являясь разрушителем в этих отношениях. То же самое и женщина, будучи психологически сильнее мужчины способна вдохновлять мужчину, успокаивать, придавать ему уверенность в себе, сохранять здоровый, здоровый климат в семье, заботиться о детях и решать внутренние разногласия, а может разрушать мужчину и отношения, постоянно шантажируя, манипулируя, вынося мозг выкачивая из него все ресурсы, пытаясь занять доминирующее положение. Самое интересное, что женщина в таком формате отношений не понимает главного. Она в любом случае проигрывает. Если мужчина ломается и отдает лидерство в паре такой женщине, он становится подкаблучником. И дальнейшую свою жизнь рядом с ней будет жалкий обмылок мужчины, реализующий себя на 10%. Соответственно и дивиденды от этого для женщины будут минимальны. Либо если мужчина оказывается более сильным, он, несмотря на свою любовь и желание сохранить семью, принимает волевое решение выйти из этих отношений. И тут, конечно, есть опасность, что в дальнейшем, уже со стороны взглянув на эти отношения и поняв, насколько ущербными и разрушающими они были для него, ему не захочется никогда туда возвращаться. Еще один важный критерий, кроме того, что мужчина уходит в никуда, тот, что делается это, как правило, им спокойно, без лишних скандалов, угроз, шантажа и агрессии. Как правило, это молчаливое, взвешенное, спокойное волевое решение. Так что же делать тому небольшому проценту женщин, которые со временем осознали свои ошибки в этих отношениях и хотят вернуть достойного мужчину обратно. Первое. Поработать с психологом, чтобы изменить свой взгляд на построение семьи и свое отношение к мужчине. Если вы не решите эту задачу, в будущем ее придется решать вашим детям. Второе. Научиться признавать свои ошибки, свою вину и не перекладывать ответственность за них на мужчину. Третье: Вспомнить и осознать, за что вы можете быть благодарны этому мужчине. Лучше составить список и наполнять его несколько дней. Четвертое. Раскаяться. Прийти к нему с повинной и рассказать обо всех ошибках, которые вы осознали. И пятое. Пытаться доказать ему, что вы действительно стали другой женщиной. Если прошло не очень много времени с... С момента вашего расставания, и он еще не полностью осознал, как же ему хорошо живется, а желание быть рядом с вами и с детьми больше, чем желание свободы от вас, есть большая вероятность, что он выслушает и согласится дать шанс. Если же женщина не сможет наступить на горло собственной гордыни, скорее всего, она больше не сможет создать таких близких отношений и будет обречена только на тех мужчин, которые будут согласны эксплуатировать ее тело, но никто не захочет взять ее замуж. Таким образом, жизнь ей то самое отношение к партнеру, как к ресурсу, которое у нее было к мужчине. Уверен, что те, кто постоянно смотрит мои ролики, не из этой категории. Но если вдруг вы нашли в себе силы признаться, что, возможно, этот ролик про вас, Напишите мне, перепроверим. Будет большой ошибкой воспользоваться этой инструкцией по восстановлению отношений в том случае, если все же мужчина ушел от вас из-за провала баланса значимости.